Всем привет! Сегодня расскажем о самой популярной ткани в нашем магазине. Это свадебный сатин. Свадебный сатин чаще всего используют для пошива свадебных и вечерних платьев. Также из него получаются отличные нарядные пиджаки и брюки. Сейчас мы показываем свадебный сатин с лайкрой. Это цвета, которые есть в наличии. Есть очень много светлых и пастельных оттенков, а также яркие и насыщенные. Свадебный сатин у нас турецкого производства. Также эту ткань часто берут для оформления свадеб или праздничных интерьеров. Свадебный сатин слайдера это довольно пластичная ткань. Она немного плотнее обычного простого атласа. Чаще всего эту ткань берут для пошива юбок в форме солнца. Пышные юбки, где нужны большие крупные складки. С лицевой стороны ткань гладкая и имеет красивый глянцевый блеск. Со знанки она более матовая. Свадебный сатин слайкрой очень красиво драпируется, складки мягенькие, он может тянуться немного по ширине, по длине вообще не тянется. Давайте сейчас сравним свадебный сатин слайкрой и матовый сатин. Возьмем два красных оттенка. Вот этот более бордовый, это свадебный сатин слайкрой и он тянется по ширине и довольно хорошо тянется в других направлениях а это матовый сатин он совершенно не тянется по ширине и по длине матовый сатин более плотный и твердый складки из него получаются объемнее если вам нужна юбка с более крупными складками и чтобы она лучше держала форму то советуем выбирать матовый сатин в принципе, оба этих вида сатина отлично подойдут для пошива юбки солнца или пышного платья. Их очень любят наши клиенты и часто выбирают для выпускных платьев или вечерних образов. У нас в ассортименте большая и красивая палитра свадебного матового сатина. Если вы уже давно мечтаете о корсете, то рекомендуем именно эту ткань. Свадебный сатин идеально подходит для корсетов. Также в комплект к нему и под цвет мы можем предложить большой выбор фатина. Как раз с помощью фатина вы сможете создать пышную воздушную юбку, а в качестве подкладки под низ идеален именно свадебный сатин. Не за уже выпускные, пора начинать шить платья. Все эти оттенки хорошо представлены на нашем сайте. Ссылку оставляю в описании, так что заглядывайте. Ткань эта прекрасная, и не зря она так нравится нашим покупателям. Сатин практически не мнется, и в нем очень комфортно находиться на мероприятиях. Изделия из него выглядят элегантно и стильно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, на какие ткани вы хотите еще получить такой быстрый обзор.